Если вы зашли сегодня в этот зал, то будьте добры вести себя прилично. Договорились? Итак, мы продолжаем наш конкурс. Третий конкурс – конкурс капитанов. Итак, встречайте Казмина Таизия, капитан команды «Фортуна» Дубровского района. На сцене капитан команды «Миллениум» Мартыновского района Гарбузова Елена. Уважаемые жюри, дорогие зрители, пока вы будете думать над вопросом, кому вы растяжите, хорошо, можно выдержать кроссворк? Так, раствор, кроссворк, сейчас мы его разгадаем. Так, первое. Великая русская река, пять букв. Первое «В». Не водка. водка. Так. Водка. Водка. Водка. водка. водка. Второе. Так, дальше. Академик оборсу. Абарсу, аборсу, аборсу мяк. Дальше, дальше. А вот. О, самая распространенная болезнь в России. Карис! Точно, точно, подходим. Так, перелетные птицы, где являющиеся в Америке. Это корочка. Так, дальше. Водоплавающая птица. Первая у. Ну там улож, что ли? Это вид общественного, общественного транспорта. Ну, это ноги, конечно. Как-то так. Что у нас еще есть? А, распознавающий знак у офицеров по центру головы. Ну, это мозги, конечно. О, международный знак эсперанда. Девять букв. Раз, два, три, четыре. Правильно. Матершина. Человек, решивший этот просмотр. Пять минут первое дело. Нет, что-то у меня не решается. Ах да, в чем был вопрос? Конечно, кому то руси жить хорошо. По моему, по моему мнению, это тем, кто не попал в этот раствор. А значит, вам и мне. Потому что мне хорошо что живется на моей Руси без автомата Калашникова и моего Мерседеса. А вам потому что вы смеялись с веселым, здоровым смехом. Ведь древние люди говорили, что смех продлевает жизнь. Значит, нам с вами очень долго-долго-долго жить. Но что-то у нас в России много честных людей развелось. Было бы меньше честных людей, легче бы жилось всем. Спасибо. Так, пожалуйста, жюри, ваши оценки. Копили 4, 4, 4, 5, 5, 4. Так, на надел... тело. Кому она разрешит хорошо. Так, и вторая выступала у нас в Гармусовой, Елена Мартинарский район, команда «Миленимы». Так, Елена, твои оценки. 4, 4, 4, 4. Есть еще у меня стрела, и кива струн гитарная. Запущу, пусть блестит она, пусть летит на восток, Там моя королевишна, Татьянушка, без черёжи. Третий конкурс, конкурс капитана. Капитан фортуны Казмина Каисия получила 4,2 балла и капитан команды «Миллениума» Морфиновского района Гарбузова Ирина 4 десятых балла. Итак, общий счет после третьего конкурса у «Фортуны» 13,4 балла, у «Миллениума» 13,8 балла. Так, уважаемые жюри, мы немножко переставили наши конкурсы сейчас по желанию обеих команд. Музыкальный конкурс. Итак, четвертый конкурс, конкурс музыкальный. Не более пяти минут. Ну, конечно же, не отвлекаясь на... от темы, должны показать свое музыкальное мастерство обе команды. И первыми, как всегда, на этой сцене команда «Фортуна Дубовского района». Конкурс. Свой музыкальный конкурс показала команда «Фортуна». Они выступали первыми. И Итак, команда «Фортуна» Дубовский район, музыкальный конкурс. Жюри, ваши оценки команды «Фортуни» конкурса. Команда «Фортуна» Дубовского района 4,4. И команда «Миленья» Мартыновского района 4 балла ровно. Послушайте внимательно. Общий счет «Фортуна» 17,8 балла и «Миллениум» 17,8 балла. Изобразить на этом листе «Ватмана» тему «Малой Родины» Дубовского и Мартыновского района. Итак, приступили. Получила команда Мартыновского района? Все? На этой сцене вы остаетесь и рисуете, приспосабливаясь. Так, ну а пока, пока мы засекаем время, 5-8 минут, Команда рисуют. Сейчас для вас поет Тирон Алла. Так, и капитаны, пожалуйста, капитаны. Сначала показываем всему залу все, что вы изобразили. Нас... Так, итак, тема «Малой Родины». Посмотрите, пожалуйста, на района и тема «Малой Родины» Дубовского района. И отнесли свои произведения искусств на стол шури. Итак, пожалуйста, под ваши бурные аплодисменты. Пока шури будет оценивать этот конкурс, для вас поет рок-балерий. Наши на, на нашу родину. Это наш взгляд. У нас просто шокированное лицо. Мы просто видим ее, как удивля... Мы удивляемся, глядя на нашу родину, на наш край родимый. В наших глазах, главнее всего, это церковь, наша вера. Наша мы изобразили здесь мерседес. Мы, мы мечтаем, чтобы у нас больше людей есть а на Мерседесах, Это мечта всех людей. Чтобы кошки дорогу там не прибегали, у нас есть маленькая кошечка изображена, может вам не видно. У нас есть любимая река Сал, которую очень-очень любят все, но она бывает немножко осушается. Лучи солнца, прогревают все людей, мы любим тепло, мы, мы ждем это, нам, нам это очень приятно. Мы любим природу, мы изобразили зеленый э, траву, цветы, все, все что угодно, мы, мы желаем, чтобы наши родники... Было очень много земли, чтобы для людей было гораздо больше кислорода. И, конечно, наша милиция нас бережет. Мы сообразили милиционеров, которые все люди знают, что такое милиционер, что такое за что такое полицейский, которые охраняют людей, защищают права людей. Мы это делаем, потому что мы едем людям, людей, чистим деревья, мы любим фрукты, мы любим овощи. Это делают нам витамины. И, конечно, мы любим бананы, которые растут в средней полосе России. Мы любим рыбу, все любят рыбу ловить. Мы изображены здесь одну такую рыбку, которая от нас в шоке, которую мы хотим поймать. такие глаза большие, большие, большие. Это наша, эта маска отображает наше лицо, лицо людей, живущих в России, которые удивляются, глядя на этот весь мир. Спасибо большое. Художников. Фортуна 4,5 балла, то есть Дубовский район, миллион 4,4 балла. И общий счет после пятого конкурса, Фортуна 21,3 балла, миллион 21,2 балла. Это не наша программа получается. Пусть остается утро. Доброе утро, страна. Как живешь, поживая страна? Хорошо ли живется тебе, страна? Ну что ты все страна, вот а страна? Ты тут страну-то видишь. Как это где? Вон сколько вокруг страны-то смотри, видишь? Вон, за курицами страня стоят. А в зале странеры сидят. А здесь страну жизнь строжный и странующие. Если они странующие, то кто мы с тобой тогда? А мы с тобой странные стренды. Кто-кто? Странные стренды, то и звезды. Вот именно, хотя вот это другое слово тебе больше подходит. Ну ладно, поздоровались, пора из-за дело приниматься. Как гадать будем? По руке, по звездам, на карте? А что, мы сейчас еще и гадать будем? Естественно, ведь вся страна гадает, кому растяжить хорошо, а тебе делать дела до этого нет. Как это не дело? Еще как и есть. Мы, гадалки, люди полезные. Корни нашей профессии уходят в глубокую древность. И когда эти корни прорастают, помираются по всей стране колдуны потомственные и парапсихологи новоявленные, которые рассказывают народу про житье бытие, земли нашей русской. Но мы, гадалки, боремся за свои права. Мы выходим на митинги, демонстрации. Знаете, пустите, как жить, надо, чтобы было хорошо. Что ты да, да я молчу, молчу я скажу. Сей пить мам, вот вообще надо пить. Вообще алкоголь мало опасен безврея. абсолютно любое количество. Кажется. Я вот вижу, вы все знаете. Вы мне скажите. Чем отличаются новые русские от простых. У тупого просика такой вопрос вообще. Это простой вопрос. Тупые новые русские говорят, на своем детке мобильного телефона, а старые пальцы. Это просто. Подскажите, а как в будущем будут выглядеть молодежное движение? Молодежные движения будет три. Жиренята, жиринеры и Знаешь. И же ты тоже хочешь знать, кому расти жить хорошо. Да мне бы знать, когда я буду жить хорошо. И Это просто шок. Yeah. <sighs> Итак, домашнее задание, домашнее задание на тему «Эх, хорошо в стране родимы жить». Первыми на этой сцене выступали команда «Фортуна» Дубовского района, и поэтому я, и сейчас прошу оценить эту команду. Итак, Команда «Фортуна» Дубовского района за домашнее задание получает следующие оценки. Итак, «Фортуна» 5, 5, 4, 4, 4, 5, 5. Под вашим бурном аплодисменты следующая, следующая команда на сцене «Миллениум» Мартыновского района Управлять вами сегодня очень трудно Но счетная комиссия Команда «Венеум» за домашнее задание Получила 5 баллов То есть все члены жюри Оценили 5 баллов Так, пожалуйста Я думаю, для вас не заставит Особого труда почитать оценки Ну, а я думаю, что сейчас Члены жюри, счетная комиссия Вам подаст итоги И, надеюсь, нет, сюда Итак, для того, чтобы огласить итоги последнего конкурса, я прошу обе команды, команда Миллениум и команда Фортуна выйти под наши бурные полистями было проиграть. Итак, команда «Фортуна» за домашнее задание получает 4,5 балла. Команда 5 баллов. Ну, и, конечно же, я должна сейчас сказать общий счет. Но я думаю, что общий счет должен сказать кто-то из членов жюри. И я прошу сейчас... Прошу на эту сцену подняться членам жюри, чтобы они сейчас здесь, с этой сцены, все-таки огласили итог нашего сегодняшнего конкурса. Так, ну сколько? Ну двое, трое, один может быть. Пожалуйста. Это на ваше усмотрение. обнимается, заместитель главы администрации, Мартинавская война начальник управления социальной защиты еще Виктор Васильевич, встречайте! Уважаемые друзья, эта сцена, этот клуб уже видел команды КВН это были команды нашего района. Сегодня мы, как говорится, немножко выросли, и сегодня, можно сказать, такая уже встреча проводится в этих стенах, международная, то есть Дубовский, Мартыновский район. Я скажу, сегодня было очень трудно действительно жюри определить, и вы это видели по оценкам, кто сегодня намного, ну, как говорится, кто классом выше. Это действительно были подготовленные команды, и в каждой команде были свои лидеры. И самое главное, что все выступали задорно, по теме. Но в общем итог, как вам уже ведущая сказала, это команда Миллениум победила с небольшим отрывом 26,2 балла, занял, естественно, первое место. большая поддержка стен родных присутствующих здесь и вместе с тем конечно было бы объект не сказать добрые слова команду фартуны которая проиграла но с небольшим отрывом и я скажу мы рады будем их видеть еще раз и неоднократно на нашем спрем Здесь присутствует э, на ГВН глава администрации нашего района Александр Иванович Солопов. И он подписал здесь ряд э, дипломов для наиболее активных участников с обеих команд. Поэтому слово мы, Александр Иванович, вам предоставим, наверное, будет правильно. Хотя у нас Александр Иванович готовился. Поэтому все-таки это встреча такая ответственная. Александр Иванович, помоги, пожалуйста, Александру Ивановичу. Помоги, пожалуйста. Так, Александр, выключили гражданин сразу, да, на сцене? И вообще вот мы сидели с соседями, с членами коллеги из э, Дубовского района, и мы также нужно переживали за каждую команду, за то, чтобы, ну, каждая как говорится, не проиграла. И то равновесие, которое в среднем по этапу конкурса выиграло, то есть показало, я думаю, это как раз и признаки дружбы, и одинаковый примерно талант и так далее. И вообще вот тубовцы предъявили такую инициативу или проявили приехать к нам с концертом, приехать сюда, в наш район. Я думаю, мы их рады были видеть. Ну а теперь слово Александру Ивановичу. Уважаемые товарищи, позвольте вас, участников сегодняшней встречи КВН, это прежде всего, представителей Дубовского района, наших земляков мартиновцев, поздравить вот с тем, я бы сказал, задором, с которым они выступали. поздравить их обоих, обе команды, потому что, ну, в зале не было равнодушных, и мы тоже переживали, и жюри, я думаю, объективно ставили оценки, и временами команда «Фортуна» выходила вперед, и, в общем-то, наша команда Мартыновского района. Нам, конечно, приятно, что мартыновцы одержали небольшую, с небольшим отрывом победу. Но я думаю, здесь говорила Эльвира Николаевна, что в общем итоге победила дружба. И позвольте выразить сердечную благодарность участникам сегодняшней встречи, всем тем, кто э, помогал готовить эти команды. И я думаю, мы будем рады видеть также еще не раз и команду Дубовского района, и других районов на нашей сцене. Поэтому позвольте от вашего имени вручить и передать благодарственное письмо главе администрации Дубовского района за то, что они оказывают поддержку в организации межрайонной встречи команд КВН Дубовского Мартиновского района. Пожелать успехов, здоровья и всего доброго на. В деле развития культуры Донского края. Позвольте вручить диплом команде «Миллениум» Мартиновского района, занявшей первое место в соревновании команд КВН, межрайонной встречи Дубовского Мартиновского района, сотрудничества детских и молодежных объединений тона доме квн 2000 года. Также позвольте вручить диплом команде Дубовского района Фортуна, занявшей второе место в соревнованиях команд КВН, межрайонной встречи. Ну и позвольте выполнить самую такую приятную миссию. Я думаю, что здесь очень объективно дана оценка. Наградить диплом. Внимание! Ой, алеша ты, сюда! Ельцев, иди ко мне! Скажи нам что-нибудь! Давай! Ну, Они сегодня проиграли! Не снимайте их, пожалуйста! <сх> да ну не надо! Мы выиграли! Мы ели. Первое место сзади Не верь, не верь! Я тоже здесь! Я тоже здесь! Мы с Максимовым обсудили этот вопрос Решили, что процесс надо расширить Все нормально, есть в конце нет контакт. ВКонтакте. Господин Жириновский, мы просим вашего слова. Жириновский Знаешь, слово просим ваше. Всех, всех, ваша, дадим. Давайте книгу господин Синовки. Давайте, Господи, не другому Вот он ее не слышно. Жить огнем мы будем. Он только слышал. Может, принесет он. Все на море слезы. Будут в нм, конечно. И шипы, и розы Но каким бы не был этот век Наша земля вращается Будет жить и дальше человек Жизнь продолжается Парселка лучшая! Парселка чемпион! что увлекались мы этой игрой нет, нет, нет, мы не плачем и не летаем И перед залом мы открыто отвечаем что станет больше жить, смеяться и шутить И с вами и всеми мир. будем мы дружить Нет, мы не плачем и не рыдаем На все вопросы мы открыто отвечаем Что КВН игра и кто, кто ж тому виной, Что увлекались мы этой игрой Нет, мы не плачем и не рыдаем И перед залом мы открыто отвечаем Застанем дольше жить, смеяться и шутить, и с вами всеми будем мы дружить. И на, на них, нас, них на менты, менты с далекого севера, менты, в большую менты, менты, менты. И все наши кольца и одной Мы с ними кому хорошо живется на нашей грузи. А я вот мечтаю прокатиться на вот.